Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео я вам расскажу о новом интересном проекте Проект называется Coin. Давайте рассмотрим вкратце спецификацию данного проекта Посмотрим для чего была создана данная монета Разберемся со всем этим Также поговорим о том, как мы сможем на этом заработать Какой у нас здесь рой И сколько стоит у нас тут мастернода В общем, это новейшая платежная система для цифровых услуг как видите красиво сказано в вашем распоряжении то есть за данную монету в дальнейшем можно будет купить абсолютно все любые услуги, любые товары то есть полный обмен это наподобие как интеграция сейчас идет везде с картами Visa и Mastercard только у нас будет интеграция идти биткоина но как с биткоином, только будет теперь уже Green в принципе идея довольно таки неплохая если интегрирует на какие-нибудь известные сервисы, я думаю, монета наберет очень хорошие обороты и будет хорошо везде э, идти на спрос, то есть везде ей будет торговать. Всегда эту монету можно будет реальный деньги обнять на монету и потом с помощью мобильного кошелька оплатить любую услугу, любой товар купить, абсолютно в принципе любые сервисы. Ладно, что у нас дальше получается? Давайте рассмотрим дорожную карту. Что они нам обещают по дорожной карте? Как видите, да, в феврале это начало разработка проекта, идея была, создание потом iOS кошельков, разработка белой бумаги сейчас у них идет, также подготовка социальных сетей и у них был тест блокчейна. Сейчас же сеть уже протестирована, все у них с этим отлично, идет у них сейчас пресейл и они начинают маркетинговую кампанию и интересно это будет разработка бота. Это то, что обещает нас на февраль. Самое интересное, это у нас будет в марте. Ну, как вы знаете, до марта у нас уже осталось немного. То есть, я думаю, в первых числах начнут у нас появляться первые лизинги, а именно CryptoBright, Select24 или CoinExchange. Я думаю, из них первое, скорее всего, будет CryptoBright. Довольно-таки неплохая биржа. Также, что они хотят? Они хотят потом попасть, я так понимаю, на CMC, то есть CoinMarketCap. Думаю, в принципе, если у них все по плану пойдет, почему нет? Сейчас на CoinMarketCap мне так уж сложно и попасть. Потом самое интересное мы уже в принципе для нас, как для инвесторов, рассмотрели. Смотрим, если монету хранить в холд, либо же на долгосрок. Как видите, да, в апреле у нас изучение структуры для разработки платформы. Полностью все это они обдумывают, продумывают, потом опять делают кошельки под Android и под iOS. И я так понимаю, чтобы они интегрированы были сразу с биржами. Но самое интересное это у нас разработка платформы. И поиск цифровых сервисов. То есть это они будут уже разрабатывать свою платформу. Она запустится, будет полностью работать. Они будут искать сервисы, которые можно будет оплатить, допустим, услугу какую-нибудь. К чему-то будет подключаться к чему-то новому На примере, да, как видите На них тут пример есть Типа Netflix, Amazon, либо Starbucks Довольно такие Неплохие компании к Которым они хотели бы присоединиться Это конечно бы очень повлияло На цену монеты И на общий оборот Ладно, посмотрели мы Дорожную карту Что у нас дальше, смотрим по платформе в принципе в дорожной карте мы уже частично рассмотрели о том как они собираются все это интегрировать ну в принципе как бы здесь на этом пока у нас все что у нас по кошелькам теперь более к спецификации переходим по кошелькам у нас как обычно готовый стандарт это под apple windows и linux с кошельками в принципе все просто дальше идем почему у нас она green pay Coin? то есть Сейчас мастерноды и постмайнинг называют зеленым майнингом. То есть он экологически чистый, не требуется огромного, колоссального, скажем так, этого электричества для майнинга монет. Не нужно будет покупать бешеные фермы и тому подобное. Так вы знаете, что майнинг фермы потребляет очень много электричества, выделяя тепло и все это сказывается на экологии. Ну, как я говорил, за постмайнингом и за мастернодами, как бы, будущее. Поэтому просто, немного проще будет купить мастерноду в правильном проекте, правильно вложиться, и потом она вам будет приносить хорошие деньги. Например, как да э, да, у них там есть мастерноды. Также можно вложиться и в начинающий проект, который потом в дальнейшем может себя хорошо показать, и будет мастернода стоить там под сотню тысяч долларов. Как видите, да, написано Ford PvX, с помощью которого вы можете заниматься экологическим майном. Вот о чем я, в принципе, вам только что и говорил. Ладно, здесь мы, в принципе, все рассмотрели. Идем дальше. Попадаем мы на Bitcoin Talk. Такая же информация, как и на сайте. Здесь я вам, давайте сразу озвучу, да, что у нас. Ну, как бы это особо роли не играет. Это у нас алгоритм Quark, Postmaster Потом у нас всего... Будет 21 миллион монет. Примайн у них небольшой 500 тысяч. То есть 2,38%. Время блока 60 секунд. И время минимально для созревания стейка. Это у нас получается 1 час. Распределение как и везде по стандарту. Это 80 на 20. Мастер-надо берет себе 80%. Стейк берет себе 20%. На мастер нам надо 5000 монет. И кстати, в них сейчас в дискорд идет пресейл. то есть можно купить либо целую мастерноду, которая будет стоить пол биткоина, либо же можно купить себе э, стейк пакеты для просмайнинга, то есть либо 3000 монет за 0,3 биткоина, либо э, называться типа gold, либо silver за 0,2 биткоина, или же можно взять себе бронзовые тысячу монет за совсем смешные деньги, то есть за 0.1 BTC. С этим у нас как бы тоже все понятно. Рой на старте здесь высокий, поэтому мастернода будет выгоднее. Я думаю, пока не появится на бирже, это займет, да, там грубо говоря, там 2, максимум 3 недели, можно будет себе уже неплохо так наколотить мастернод. И, соответственно, когда выйдет на биржу, можно часть из них продать, можно ими торговать, а можно эти мастерноды, которые у вас будут появляться. Если вы правильно все это будете делать, вы можете в дискорд-каналах эти мастерноды продать, перепродать немного дешевле, пускай кому-то. Но смотрите, вы вложили, да, у вас получается 0.5 биткоина вложено. Вы накосили себе там 4 мастерноды. Вы взяли из этих четырех мастер-нот, три продали, но немного дешевле. Вы все равно остаетесь в огромном плюсе, вы отбиваете свои деньги и еще очень хорошую сумму зарабатываете. Ну и, конечно, можно держать на холд, и остальные там пару мастер-нот будут крутить дальше и накручивать вам бабки. Что у нас? У нас есть на медиум небольшая информация по проекту. Также можно будет ознакомиться, все ссылки будут в описании. То, что у них есть, то, что они там делают, о своей проделанной работе делают отчеты. И есть Twitter. Twitter, конечно, свежий, так как проект появился 14 числа. Сейчас они только будут раскручивать свой Twitter канал. Также они здесь постоянно выкидывают свои новости. Что они сделали, что не будут делать. В принципе, все по стандарту. Как я и говорил в этом ранее. Видите, да, мастера до пол биткоина. Пока курс битка не взлетел там, до 5-6 тысяч долларов, сейчас мастерноду очень выгодно купить. Потому что вы даже просто на курсе потом, когда биток будет расти за эти же две недели, вы уже на этом заработаете хорошие деньги. Ладно, ребята, что вы думаете насчет данного проекта? напишите в комментариях под видео, поддержите видео лайком, подпиской на канал. На этом у меня все, всем удачи, всем профита, всем пока.